Всем привет, дорогие друзья, на бирже Юбит запустили инвестиции в монету USTEP. Ваш доход зависит от уровня. Например, вложив 10 USDT, это 10 долларов, ежедневно на ваш баланс будет капать 1 USTEP плюс бонус. Доход зависит от текущего курса. На сегодняшний день монета стоит 13 центов. Вчера была 18 позавчера 16 за год прибыль соложенных 10 USDT составит 51 чем выше уровень тем больше доход левел 7 8 9 10 будет открыт в течение некоторого времени каждую неделю разблокируется по одному уровню здесь есть Счетчик пополнения. Через какое время вам будет падать на баланс монеты USTEP. Для того чтобы ее получить нужно поиграть 10 игр в DICE. Пока не обнулится таймер. Успеть, то есть, на монету USTEP. Сумма копеечная. Посмотрите в разделе DICE по монете USTEP. Какие делают ставки другие участники. Повторите 10 тигр на те же самые суммы и получайте монеты. Это нужно делать два раза в день. То есть обнуляется счетчик, вы получили монеты, запустился второй. Заходим в DICE, играем и ждем следующего начисления. И так дальше. Пополнить можно в криптовалюте, в рублях, в разделе баланса. Переходим сюда балансы немножко тормозят нажимаем вот и здесь вам появляется информация каким способом вы можете пополнить киви плюс бонус 20 процентов кэш, пр капиталист и карты виза мастер мир плюс бонус Пополнить в криптовалюте вы можете, используя мониторинг обменников, BestChange. Найдете для себя подходящую пару. Произведете обмен, пополните в криптовалюте. Обменяйте ее на USDT. И в разделе USTEP можно будет уже купить. Здесь отображаются доступные уровни. Сейчас по нулям. Это значит, что все раскуплено. Когда появится, еще успейте зайти. Ясное дело, что разбирают быстро. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Ссылка в описании. Регистрация за одну минуту. А верифицировать аккаунт вам здесь не нужно. Вот вывод криптовалюты фиата без скис. Всем пока.